так всем добрый день сегодня начнем рассматривать пример который я обещал в предыдущих видео рассмотреть по расчету системы напольного отопления то есть уже стандартный пример то есть есть у нас здание двухэтажное на котором нужно запроектировать систему отопления теплых полов так что из себя представлять будет то есть мы возьмем на каждом этаже по четыре контура в прихожей расположен непосредственно сам стояк и коллекторы к которому будут подключаться контуры системы отопления теплого пола так ну и непосредственно к от стояка то есть ведут трубопроводы на смесительный узел ну и который будет подключаться в первом приближении к котлу на втором этаже принцип тот же самый то есть стояки поднимаются через первый этаж на второй дальше здесь система коллекторов также идет распределение в отдельно стоящие помещения и то есть набжается непосредственно каждое помещение посредством систем теплых полов так ну и в разрезе то же самое показано где будет располагаться напольное отопление то есть это в конструкции перекрытий так и еще один момент то есть если вы внимательно смотрели то же самое на этом канале лекции по системам теплых полов то здесь мы выполним условия которые рекомендуют непосредственно в нормативной литературе а именно отступать от наружных стен полметра ну а от внутренних стен 0,3 метра хотя мы в последующем одним из вариантов расчета рассмотрим когда у вас задействована полностью вся площадь пола ну а эти места необходимо оставить для того ну во первых для транзитных линий благодаря которым будет снабжаться каждый контур в каждой, в каждом помещении ну либо еще для некоторых э, коммуникаций инженерных для проводки например электричества, тоже понадобится некоторая площадь ну и еще плюс тот момент что ну, вот, например на кухне у вас будут кухонные гарнитуры то есть там система столов ну и эти системы столов будут примыкать непосредственно к краю ограждения ну и тем самым отсекает тот тепловой поток который идет непосредственно от пола в помещение то же самое если у вас есть где-то камины то есть под каминами тоже не рекомендуют проводить разводку трубопроводов сами понимаете что эта площадь не будет участвовать в тепловом потоке который будет идти непосредственно ваш в ваше помещение поэтому то есть так площадь у нас составляет 5 на 5 это значит 25 квадратных метров так ну и если у нас 5 вычесть 0,8 то есть пол метра с одной стороны 03 метра с другой стороны то получается у нас э, длина контура составляет 4,2 метра так ну и умножить получается у нас площадь теплого пола в которой будет происходить разводка трубопровода составляет 17,6 то есть мы вот этой площадью будем пользоваться для того чтобы в последующем возместить те теплопотери которые идут через ограждающие конструкции ну и путем вентиляции так ее оставим так теперь в качестве основных данных мы воспользуемся теми данными, которые уже у нас есть. То же самое видео по расчету данной программы присутствует в двух вариантах. То есть есть вариант лекции, есть вариант более подробного разбора каждого составляющего, как заполняется и так далее. То есть смотрите. Ну и в результате решения, то есть у нас получились следующие значения по потерям. В этих помещениях. Так, и я напоминаю. То есть мы рассматривали то есть 101, 102, 103, 104. Ну и во втором этаже то же самое. 201, 102, 203 и 204, чтобы было понятно. Ну и напомнил. Те видео, которые у нас были непосредственно разобраны и присутствуют на данном канале. То есть смотрите, подсказки будут в видео, то есть всегда вы можете найти те видео и более подробно посмотреть. То есть мы воспользуемся вот этими данными, которые рассчитаны, ну и представлены непосредственно для нашего района строительства. То есть вот такие получились теплопотери при сопутствующих ограждающих конструкциях. То есть которые здесь мы установили и рассмотрели то есть пирог наружной стены и так далее то есть в результате у нас получили следующее значение это на максимально наружную температуру наименьшую то есть это минус 34 градуса цельсия так средняя температура в нашей зоне составляет зимнего периода составляет минус 5,6 градуса вот ну а минус 34 случается не часто но бывает соответственно нужно возместить эти все теплопотери средствами отопления так и еще один момент есть у нас э, уже также разобранный пример система теплых полов принципы расчета то есть которые представлены также на этом канале ну и чтобы у меня взять уже готовые варианты как это делается все я покажу то есть уже готовые теплые полы то есть можем рассмотреть то есть то что у нас было в этом примере то есть я именно эти конструкции возьму для расчетов вот здесь вот на первом этаже у нас был пол на грунте то есть толщина изоляции здесь все показано как это все набиралось смотрите на моем канале видео так ну и еще один вариант это уже на втором этаже здесь полметра но можем мы взять даже не полметра а можем взять и например и 30 сантиметров ввиду того что перекрытие находится над отапливаемым помещением то есть и здесь толщина тепловой изоляции может быть ниже ну, давайте сейчас посмотрим расчет проведем так сохраним под новым именем Так, ну и рассчитаем. Так, ну вот у нас опять появляются ошибки. Ну эта ошибка я уже говорил, в чем заключается. Так, ну вот то есть мы тоже самое посчитали ну и результат у нас получился аналогичный то есть достаточно сантиметров тепловой изоляции под трубопроводами а всего 3 сантиметра то есть то есть мы все это наглядно видели здесь так ну и вот что я хотел сказать в первом видео в котором будем рассматривать систему напольного отопления конкретного примера так всем спасибо за внимание ну и до следующего видео в котором уже будем непосредственно рассматривать и проектировать ту систему которую хотим выполнить для данного так, до следующего видео.